А вы знали, что бывают токены, которые не являются криптовалютой? Невзаимозаменяемые токены – NFT – новый тренд криптографического мира. Они ворвались в мир СМИ и развлечений, создали новые рынки и возможности для художников, музыкантов, инвесторов и людей из других сфер. Биткоины, эфиры или любой токен эфира RC20 не имеют уникальности, как и обычные банкноты. Сегодня я отдал тысячу рублей, завтра мне отдали тысячу рублей. И мне без разницы какой номер у этой купюры, главное что это тысяча рублей. NFT-токены — это уникальные криптографические активы, которые связаны с каким-либо объектом. Обычно это произведение цифрового искусства, музыка, коллекционные и игровые предметы. NFT можно сравнить с коллекционными бейсбольными карточками или с фишками с покемонами, только прописанными в сети блокчейн. Некоторые невзаимозаменяемые токены торгуются за миллионы долларов на специальных маркетплейсах. Токен, выпущенный цифровым художником Beeple, был продан за 69 миллионов долларов. Повторить его успех, конечно, можно, но очень сложно. В сфере уже существует много людей с громкими именами, и им трудно составить конкуренцию. Зато можно купить токены других людей и перепродать их. Такая стратегия тоже может принести достойный доход. Успейте на вечеринку, пока она не закончилась.